На поверхности клетки инфузории туфельки расположены многочисленные реснички. Они похожи на жгутики, только значительно короче. Каждая из ресничек совершает короткие грибные движения. А согласованная работа всех ресничек обеспечивает движение инфузории в толще воды.